Хороший удар, но немножко... Давай, еще раз попробуй, потом начнем. Опять повод. Удар покинет очень хороший. Надо его устраивать. Если они, значит, а не упадешь они... нормально. Сейчас, конечно, все Вот примерно. <здесь. пирает> не, вот, вот, нормально. Сила вот <пирает> такая вот нормальная. Давай еще один пробный, и... Тут конечно дело с наровки. Так, na